Всем здравствуйте! С вами Ольга Разуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года, основатель и руководитель фонда Денис Салагуб. Кредо нашего админа честность, прозрачность и платежеспособность. Наш фонд это рабочие места, и социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем людям зарабатывать кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия, осуществить свою мечту. Да, мало ли куда нужна большая сумма денег. Погасить кредиты и погасить ипотеку, купить машину. Это, ну, мы зарабатываем, ребята, здесь не просто тысячи, а зарабатываем миллионы. У нас на сегодняшний день уже более 150 Тысяч рабочих кабинетов. Выплачено уже более 24 миллионов рублей. Это только те, мы считаем, которые ставят на вывод. Но у нас же есть внутренний перевод и миллионами выводят внутрянкой.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 чтобы они могли освоить новую профессию 21 века. Это профессия сетевик, которая... Каждому нашему партнеру дает быть профессиональным коммуникатором и психологом, учителем и маркетологом, экономистом и бизнесменом, промоутером и спикером, управленцем и продавцом, актером и дипломатом, философом, ну и просто хорошим человеком. Те навыки, которые мы приобретаем, работая у нас в фонде, нам позволяют зарабатывать на ровном месте в любое время.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 о нашем фонде и, и показать, как работает маркетинг и за это в итоге получить нового партнера. А для того, чтобы вы смогли так работать, нужно, конечно, учиться. Учить маркетинг, научиться пользоваться рекламными площадками, платными и бесплатными, развивать свои социальные сети, свой YouTube-канал, научиться пользоваться онлайн-инструментами, научиться, конечно, делать бизнес-предложения. Сам учиться, ребята, никогда не поздно. А, у меня есть такой партнер из Казахстана. Он все время говорит, Ольга, я постоянно а, удивляюсь, как можно не учиться, как можно а, не посмотреть у, у ролики умных людей, а, у успешных людей, как можно не прочитать хотя бы одну главу а, из книги успешного человека. А, он настолько добился... А, больших успехов у нас в фонде, просто ему вот респект большой. Ну и как вы видите, нахожусь я в своем кабинете. Регистрация у нас довольно-таки простая, как и во всех проектах. Единственное, что, ребята, хочу обратить ваше внимание. Когда выставляете галочку, чтобы согласны зарегистрироваться, перед вами откроется оферта. Это пользовательское соглашение. Я всегда советую. Прочтите от начала до конца. Чтобы не было никаких претензий потом ни к вашему о, спонсору, ни к, ваш, ни к нашему админу, для этого и написано, это пользовательское соглашение. Как только вы зарегистрировались, по логину и паролю входите в свой кабинет. И первое действие, конечно, вы должны заполнить свой профиль. Если профиль, я смотрю, у партнера не заполнен, ребята, это сразу вот 100% у меня сложилось уже такое мнение, что а, он работать не будет. Он просто зашел посмотреть. Он может активировать только а, один стол на какой-нибудь площадке там, за 100 рублей, и все. И больше он никаких действий делать не будет. У него ни профиль, ни, ничего у него, ни фотографии нет. Поэтому а, а, мы все пришли сюда а, зарабатывать деньги. Мы все одна большая, большая Семья Вортмани. Наш админ, админ очень не любит, когда нет фотографий. И когда устанавливают аватар там зверушек или цветочки, он это тоже не любит. Он любит работать с живыми людьми. Поэтому первое, что, конечно, нужно установить аватар свой. Загружаете фотографию у наш сайт, любую фотографию загружает. Сюда вот приходит код от вашей фотографии, и нажимаете кнопочку «Загрузить». Сайт перегружается и устанавливается ваш аватар. Вписываете свой скайп, вписываете страничку в ВК, если нет странички, я советую зарегистрировать, потому что это социальная сеть для бизнесменов. И каждый уважающий себя бизнесмен должен иметь страничку в социальной сети. Обязательно иметь свой YouTube канал. И... Вы прописываете свой номер телефона, свою страничку, свой скайп. Можно писать свой телеграм вместо скайпа, если нет скайпа. А для чего есть? А для того, чтобы ваш партнер когда зарегистрируется по вашей ссылке, и мог иметь связь с вами как со спонсором. Я, например, своему спонсору и на телефон, и могу позвонить на скайп, и могу в контакте у него странички нет, в телеграмму позвонить, вот, и могу написать на почту. Вот в этом же разделе у нас есть а, такие разделы как кошельки. Мы работаем. Вывод у нас денежных средств а, на Perfect Money и Payer кошелек. На пополнение у нас подключена каста Фрей, где вы можете и пополнить с карточек с любой платежной системы, но вот в разделе кошельки. Ребята, ни одна ячейка не должна быть свободной. Если вы только будете выводить на какую-то одну платежную систему, значит здесь прописываете 3 нуля и нажимаете кнопочку сохранить. Но она не должна быть пустой. Итак, какие же у нас есть площадки? У нас на сегодняшний день у нас 12 площадок. А это. Площадка есть VIP-зоны, есть Crazy Market Mini, где можно накопить на, работая на этой площадке, накопить денежные средства на покупку любой из этих площадок. Crazy Market такая есть площадка. Три площадки жилфонда, две автопрограммы и у нас два четыре MLM площадки, где можно заходить с малым количеством а, партнеров делать очень хорошие большие деньги на каждой же площадке у нас есть вот такие вот кнопочки где маркетинг где вы можете посмотреть ролики вы можете посмотреть слайды а, но чтобы перейти на другой на другую площадку вы нажимаете кнопочку домой и как только вы нажали эту кнопочку вы переходите на другую площадку. Без этой кнопочки никак вы не сможете перейти. Ну и теперь мы сегодня, конечно, наверное... Да, я еще хотела вам напомнить о том, что в разделе партнеры находится ваша реферальная ссылка. И в разделе партнеры отображаются ваши партнеры на 5 уровней в глубину. Здесь также есть вот такая функция, где Написаны площадки и где, у какого партнера, какая площадка активирована. есть зеленым светится, это активировано, например, вот у этого партнера активирована автопрограмма. А вот дальше нажимаем, у этих партнеров активированы эти площадки. Вот такая вот у нас эта площадка World Money. А как вы видите, что здесь всего 5 рабочих столов, но 2, 6 рабочих столов, а 2 из этих столов, из 6, у нас полностью выплаты. Но еще плюс есть выплата с первого стола и с пятого стола. Эта площадка, ребята, давайте с вами разберем именно ну, давайте с, с, с, с, начнем с того, что вы зашли только на первый стол. На первый стол здесь есть привязка к первому столу. Вы можете заходить первый, второй, первый, второй, третий, первый, третий, первый, четвертый, первый, шестой, первый и, и седьмой. О, шестой, вернее, первый и пятый. Второй стол и пятый стол это накопительные столы. А вот здесь, когда вы заходите на первый стол, вы, первый партнер, когда только приходит к вам, у вас деньги идут 1000 рублей в накопительный. Второй партнер у вас списывается с накопительной 2000, и у вас активируется второй стол за 2000. Переход на другой стол у нас с первым и в четвертом осуществляется с двух партнеров. А третий партнер, когда выставили бронь и стал сюда, вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода. Первый партнер закрыл свой первый стол, приходит, становится на это место. Второй и третий партнер вам дают накопление 6000 на покупку на переход на третий стол. Как только первый партнер закрыл свой второй стол и приходит сюда, становится на это место, у вас идет реинвест на первый стол и реинвест на второй стол. И 3000 на баланс для вывода. А второй партнер вам приносит на баланс 6000 А третий партнер вам приносит тысячу на баланс. И за 5000 у вас активируется четвертый стол. Как только закрыл свой третий стол первый партнер и пришел встал сюда на это место, у вас 5000 накопительный. Второй, первый и второй, они дают вам накопление 10 тысяч на покупку пятого стола. А вот третий партнер, когда становится к вам на это место, 5000 на баланс для вывода. Это полностью накопительный пятый стол. Он накапливает здесь 30 тысяч на покупку вот этого стола, самого главного. И как только приходит к вам сюда первый партнер, становится вы 10 тысяч получаете на баланс для вывода, а за 20 тысяч у вас активируется крутячая площадка Golden Ring. А вот второй партнер и третий партнер вы получаете по 30 тысяч на баланс для вывода. Отлично. Здесь на слайде расчет сделан 3 на 3, что у вас будет всего 3 личника. И вы 3, идете 3 на 3, каждый приглашает по 3 партнера, и вы здесь заработали сколько? 109 тысяч. 20 тысяч у вас активировалась площадка, а 89 000. Вы заработали. Это только за один круг. Но у вас может быть не три партнера, а следующий, четвертый, пятый и шестой. Так вы здесь будете делать, по один круг у вас заканчивается, а уже второй круг уже подходит третий, четвертый. Вот так здесь работать, все время крутиться на этих столах и постоянно зарабатывать вот такую вот сумму. Это очень хорошая площадка. Ребята, очень денежная, доходная. Здесь очень много выплат. И я всем советую просм... рассмотрите эту площадку. Рассмотрите. Здесь можно входить, очень хорошо входить на первый и пятый стол. Это всего 6 тысяч. Первые два партнера дают вам переход сюда, а эти два партнера дают переход сюда на пятый стол. Вы, третий партнер получаете с третьего партнера вы получаете 6 тысяч обратно на баланс для вывода. Деньги вам возвращаются все 6 тысяч которые вы потратили на покупку с третьего партнера. У нас в нашем фонде невозможно потерять деньги, если вы не будете работать. Конечно, если вы будете сидеть, простите за выражение, в носу ковыряться и мухом дули крутить, то, конечно, вы ничего не заработаете. А если вы будете активно делать бизнес-предложения, активно работать в соцсетях, в мессенджерах, звонить, писать и записывать ролики, как больше, как больше разговаривать с людьми, общаться с людьми, налаживать контакты, с холодных делать теплые, с теплых делать горячие, конечно, вы достигнете очень больших успехов. Ребята, только желание, только действия приводят к результату. А без действия это нигде. Есть такие партнеры, пришел, посидел, мухом дули покрутил и пошел дальше. Слышу, уже он в другом проекте. Я там был в World Money, я там ничего не заработал. А что ж ты сделал? Ты не пригласил ни одного партнера. Ты даже профиль себе не запомнил. Ты даже фотографию не установил. А ты э, хочешь что-то заработать. Поэтому толь, запомните, только действия, только ваши действия приводят к большим результатам. Ну и вот вы, площадка Golden Link. Вы, например, вышли с этой площадки World Money на это золотое кольцо за 20 тысяч. Но его можно купить и отдельно, ребята. Эта площадка уникальна тем, что здесь всего два рабочих стола, но здесь с этих столов можно хорошие деньги иметь. А это стол полностью у нас выплаты. Можно покупать... За 20 тысяч одному можно сложиться вдвоем, купить по 10 тысяч, сложились и купили этот первый стол, зарегистрировались по ссылке, и работать можно по одной реферальной ссылке. У меня есть в команде такие люди. Итак, первый на вы знаете, что в семиместных матрицах плечи идут куда? Всегда идут вышестоящему спонсору. Ну а как же нам? Закрыть вот, например, одно плечо у нас и на этой площадке реинвест идет именно по броне спонсора. Поэтому дружить нужно обязательно со своим спонсором. Спонсор вам как в сетевом маркетинге, как мать родная. Итак. Первый партнер, как только приходит к вам, становится на это место, у нас брони выставляются, у нас полностью управляемый бизнес. Куда вы выставите бронь, туда станет ваш партнер. А вот под первого вы выставите бронь второму. И второй, когда это может быть и ваш партнер, это может быть партнер первого партнера. И у вас идет реинвест именно этого стола по броне спонсора. Вы выставляете бронь со своего кабинета второму партнеру и ваш реинвест становится именно вот сюда. Вы закрываете, вернее ваш спонсор выставляет бронь и ваш реинвест закрывает ваше плечо. И, а вот под второго вы поставите выставите бронь третьему. А у первого будет это реинвестное место. А вы это уже вы выставляете реинвест этого, этому партнеру. И 100 и 20 тысяч получите на баланс для вывода. А вот четвертый и пятый партнеры, они будут вам давать постоянно двойную выгоду. Первую выгоду они дают за 40 тысяч переход во второй блок. И плюс они закрывают ваши Реинвестные э, э, плечи. А под четвертого можно выставить бронь и поставить шестого. А у четвертого будет это реинвестное место. И что? И вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, с одного только стола 40 тысяч, ребята. Не прилагая никаких больших усилий. Где вы видели, в каком проекте. Чтобы с одного семиместного стола и тем более не, не, не иметь такие 40 тысяч, да? А сюда вот на второй стол, это уже идут ваши партнеры, реинвесты ваших партнеров, реинвесты ваши. И вы третьего партнера ставите под второго, опять получаете 20 тысяч. А 20 тысяч с реинвеста первого приплюсовываются к четвертому и пятому партнеру. И дают переход за 100 тысяч в третий блок. А по четвертого можно выставить бронь и поставить шестого. Четвертого будет реинвестное место и 20 тысяч опять. Здесь можно и ниже сделать. У меня есть такие команды, которые вы наставили, сделали такую вареную колбасу, что до сих пор не могут разобраться. Не надо делать. Получили две выплаты, 40 тысяч. Вот на этом столе будете получать по 100 тысяч. А здесь достаточно. И 40 тысяч с одного стола, 40 тысяч с другого стола. И так сюда приходят ваши партнеры, партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И точно так под второго выставили. У первого будет реинвестное место, вы ему выставляете. 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч делится. 10 клонов летят на первый стол за 1000 рублей на World Money. 1 клон на четвертый стол за 5000 на World Money. И 50 клонов летят на первый стол на площадку ПД. Здесь есть закольцовка. А вот четвертый пришел, ребята, 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый, 100 тысяч на баланс для вывода. Итак, четвертому опять выставили брус, и опять получили 100 тысяч на баланс для вывода. Ну, посмотрите, ведь какой, какая шикарная площадка. Вот здесь можно работать и зарабатывать миллионы. Отличная. Рассмотрите эту площадку. Она принесет вам очень хороший большой доход. Ну и, конечно, главное преимущество нашего фонда перед другими проектами. Первое, что я хочу сказать, что заработок в интернете всегда сопряжен с большими рисками, но в то же время и большими доходами. Я никогда не, призывала, не призываю принимать участие в том или ином матричном или инвестиционном проекте. Я участвую в проектах на свой страх и риск. Но вы, в свою очередь, регистрируясь в проектах, полностью берете ответственность на себя, осознавая все риски, так как никаких гарантий в интернете никто дать не сможет. А почему я это вам а, прочла, ребята? А вот в нашем фонде, мы сейчас только что разбирали маркетинг, нет никаких рисков потерять свои деньги, если вы будете работать. Риск я вам уже объяснила. Только может потерять деньги тот человек, который не работает. А если вы работаете, если вы развиваетесь, то никакого, как вы видели, что у нас ну, с, или со второго, или с третьего, или с первого партнера, у нас деньги возвращаются вам на баланс для вывода те, которые вы внесли и купили эту площадку. Но самые основные преимущества нашего фонда это тот наш фонд, то, что работает уже третий год, и за это время нет ни одного нарекания в сторону нашей администрации. А, у нас есть две автопрограммы, три жилищные программы, VIP-зона, шесть MLM-площадок доступен каждому, от пенсионера до миллионера. Вывод ежедневно и выходные, и праздничные дни. Нет ограничений ни в заработке, ни в выводе. Я знаю а, очень много проектов, где вывод ограничен. Например, вам сегодня ограничен вывод, вы заработали например 10 тысяч, но стоит ограничение, что вы можете вывести только 5 тысяч. Это, я, вот, честно, я уже, я видела, просто мне показывали а, через демонстрацию экрана, что а, вы не можете выводить. Очень во многих проектах есть такая вот невыводимая сумма для тех проектов в тех проектах, где есть ежемесячная абонентская плата, есть еженедельная абонентская плата. Там есть ограничения а, при выводе денежных средств. У нас нет никаких абонентских плат, у нас нет никаких отчислений ни на администрацию, как вы видели, никуда у нас нет, ни на развитие фонда. Все деньги четко идут от партнера к партнеру. И... У нас есть внутренний перевод а, между партнерами, который а, нам облегчает работу наших команд. Ежедневно в командах проводятся вебинары по маркетингу, обучение по соцсетям, а, по рекрутингу. Нет абонентских плат, как я уже сказала. Нет отчислений ни на развитие, ни на, ни на администрацию, никуда. Все у нас у нас парт... на каждой площадке. Это партнерская программа. Вывод на Perfect Money и Payet кошелек – на подключение подключена касса «Фрей». Вам деньги нужны. Если вам деньги нужны, то регистрируйтесь срочно. Тот, кто еще не зарегистрировался, наш фонд очень денежный и очень доступный. И Как избавиться? Только вы избавитесь в нашем фонде от долгов, от кредитов, от безденежья, если, конечно, будете трудиться. Ну, профессия 21 века, это, конечно, бизнес третьего тысячелетия. Сейчас у нас настолько все ушло в интернет. И осваивать ее, ребята, хотите вы, не хотите. Если вы не будете осваивать эту профессию сетевик, то вам очень будет трудно зарабатывать деньги. А нужно все время, все время учиться. Где-то учитесь бесплатно, где-то учитесь платно. Но все время учитесь. Интернет не стоит на одном месте. И поэтому знания должны быть у каждого. Ну, наш, конечно, фонд, это международный фонд. У нас работают а, все страны СНГ, полностью все страны. А плюс у нас в Германии очень много партнеров, с Италией много партнеров, с Польшей много партнеров, а, которых я лично знаю. Ну и а, не бойтесь о том, что у вас ничего не получится. Все у вас получится. И все будет у вас хорошо неважно как вы медленно идете но помните все равно впереди тех кто сидит на диване а где мой результат твой результат это только твои действия будут действия и будет результат конечно конечно будет только действия приводят к результату и конечно приходите на вебинары посещайте вебинары Задавайте как можно больше вопросов. И добро пожаловать в нашу команду, в нашу большую дружную семью World Money.